Здравствуйте. С вами Владимир Чернов, канал «Чем дышит Запорожье». Мы находимся на Ждановском пляже, в самом центре города. Это одно из любимых мест отдыха запорожцев. И сейчас мне хочется провести маленький экологический эксперимент, чтобы понять, в какой же все-таки выгребной яме мы все с вами находимся есть похвастаться за последние пять лет ну... для этого эксперимента нам потребуется очень немного и каждый его сможет повторить это мощный магнит который добывается из старого винчестера кладем его в полиэтиленовый пакет для чего вы поймете чуть позже привязываем за веревочку просто начинаем им водить по песочку вот так вот лишние крышечки попадаются ну такое дело вот ну я думаю что достаточно теперь смотрим внимательнее что здесь мы наловили как видим, достаточно было всего лишь несколько секунд поводить по песку этим магнитом, чтобы на нем образовался черный налет. То есть это магнитная мелкодисперсная пыль, железо, которое летит за параштали и оседает кругом, в том числе на Жановском пляже. На сегодняшний день городская власть достаточно много начала делать. Теперь попробуем проверить, может быть у нас вода чище, может быть у нас под водой, так сказать, этой грязи нету. Сейчас мы переместимся к урезу воды и проведем подобный эксперимент там. Чистая прозрачная водичка, и немножечко поемлозим здесь. И что мы видим? А видим мы то же самое. Тут то, тоже железо запрошили. Вот так вот и думайте, где вам Отдыхать и купаться. Итак, подведем итоги. Как на песке, так и в воде на Жановском пляже содержится огромное количество медиподисперсной металлической пыли. Причем в таких количествах, что упору задуматься о разработке техногенного месторождения. Эта пыль обладает множеством отрицательных воздействий на организм. Помимо того, что окисляется, проще говоря, ржавеет непосредственно в легких, так еще и проникает в кровеносные сосуды, становясь причиной инсультов и, инфаркта. и Если об источниках вредных газов еще можно спорить, сваливая вину на автомобиле, то здесь виновник один. Я, я еще раз говорю, мы все говорим, что запоросталь – главный загрязнитель бассейна, как водного, так и воздушного. И он очевиден. Причем эта мелкодисперстная металлическая пыль даже не фигурирует в природоохранных мероприятиях. Ее наличие просто замалчивается. Да, кстати, в ближайшее время я собираюсь проверить наличие этой пыли на других пляжах города, в том числе и на Холдинге. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых видео. Посмотрим, что у нас творится.